Привет. Привет. Как твои дела? Хорошо, а твои как? Мои, прекрасно. Что-нибудь сыграйте на гитарке? Да, давай. Нет, спасибо. Ну, если можно, по желанию, то что-нибудь из испанских мотивов. Что-нибудь из испанских мотивов? Да. Было бы неплохо. Охуенно было вообще просто Ништяк Спасибо тебе, дружище Ну что, друзья, всем привет Спасибо, что смотрите мои ролики Единственное, что хотел бы сказать Это подписывайтесь на мой канал Потому что я вижу, что просмотры есть Но, к сожалению, подписок не так много Как хотелось бы Поэтому подписывайся Уверен, что на каком-то этапе жизни Вы задумывались о том, что Пора бы научиться играть на гитаре Но вы не знали, с чего начать Попробуйте начать с приложения Team Bro. Открываем приложение, выбираем уровень игры на гитаре и Тимбро сам автоматически определяет вектор твоего обучения. В приложении очень много разнообразных композиций как для начинающих гитаристов, так и уже для продвинутых. Для примера я выберу фингерстайл задачу 1. Вот такими маленькими шагами вы начинаете переходить от самого низкого уровня к более сложным композициям. можно скачать в google play и apple store абсолютно бесплатно тимбро скачивай и развивайся ссылка в описании Иду ночью в поле с конем, мы пойдем с конем по полям Мы пойдем с конем по полям Мы пойдем с конем по полям. Прикольно. Сяду в ночью я на коня. Круто, круто, круто, круто. Не реально, очень классно, очень классно. Привет. Привет, сыграй что-нибудь на гитарке. Давай, что сыграешь? Группу же, знаешь? Да. Heart. When he's calling, listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. Listen to your heart before you tell him goodbye. You know what the Ребят, мне очень приятно, что вы смотрите меня в Ютубе. Хотелось бы, чтобы вы точно так же смотрели меня в Инстаграме, поэтому в описании к видео также будет мой Инстаграм. Обязательно переходите, смотрите. Вот, например, последний ролик в моем аккаунте. Обязательно переходи по ссылке, подписывайся и, вообще, мне будет приятно. Это что, северный ветер? Да. О, давай ты сыграешь. Ну, давай, немножко. да, да давай. Что-то сомневаюсь, что ты мучаешься, учишься, ты уже хорошая игра. Ну, пока на этом уровне я играю, да. У ну, меня, конечно, получается лучше на легкой гитаре. <сёк> ну, сыграй что-нибудь электрухи. Прикольно, Какой то Какая-то церковная мелодия. Мне кажется, скорее всего, сатану вызывать. Ну что, -то, типа того, да. Я зак закончила странно джазовая. Я нормально пою. Просто дает это себе знать. А, пивас, пивас. Поэтому не поем. Не поем на сцене, когда мы под подбухичем. Я выпила полторашку уже. Ух ты ж ужасно. Мы на сцене не поем ни в коем случае, когда мы подбухи чумы. Даже когда Эми Вайнхаус пела, бухая на сцене, такая. Слушай, ты же голоса пародируешь. А еще кого-нибудь можешь похоже спеть? Я не знаю эту песню, но по голосу я понял, что это близко к Бритни Бритни Спирс. Ты не можешь не Круто. Круто. Не, да, это шер больше. Шейр это, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Feel something I really don't think now, no. Вау, у меня I don't... реально нету слов, это бомба. Чего тебе сыграть? А ты сколько вообще играешь? Вот даже очень хорошо. <связь> Спасибо. Привет, давай бабахай, родной. А -а -а. Военно, да, Сколько играет? Вообще я играю на самом деле 17 лет на гитаре. А я год только. Год. Слушай, но у тебя даже какие-то какие-то штучки уже вот эти появляются. Ну там да, можно тебя... еще что-нибудь такое... такое. Слушай, еще. ну за год у тебя прекрасный прогресс. Ну так я в принципе сам учу. Слушай, ты молодец, не бросай это дело, если ты реально занимаешься год и у тебя вот такие вот успехи. Это. Ну там год с половиной где-то. Ну, ну, в любом случае, старайся, тренируйся, играй на гитаре. А главное, слушай гитару еще, не забывай. Это. Кстати, в группе на всю Россию знамениты. Ну, там продюсеры, деньги и все такое. Все серьезно, да? Да, я мечту, Я вот музыкальную школу иду. Хочу в музыкальный колледж потом стать суперклассическим гитаристом. Вот там, например, как Артем Дервае, ездит по всяким странам, там, ну, карьера всякая такое. Слушай, молодец, а сколько тебе лет? 14. 14, да? Блин, молодец, все впереди. Правильную музыку слушаешь. Развивай. Развивайся. За год, за год у тебя большущий, большущий прогресс. Я, честно говоря, даже не верятся даже в это. Поэтому у тебя все впереди. И надеюсь, я тебя увижу когда-нибудь где-нибудь на сцене. Где-нибудь какой какой-нибудь соляк из Джимми Хендрикса заиграешь какой-нибудь, не знаю.